Для того, чтобы высчитать себя, мы будем пользоваться методикой, методикой уже упомянутого автора Олега Шапошника. Эта методика основана на нумерологической практике высчитывания своего рунического кода, индивидуального рунического кода. Этот индивидуальный рунический код состоит из трех основных рун, где первая руна, это руна судьбы, она высчитывается по дню рождения. Вторая руна, это руна личности, она высчитывается по социальному именю по социальному имени. И третья руна, руна результирующая, называется золотая руна и высчитывается путем соединения руны судьбы и руны личности. Руну судьбы еще иногда называют руной сущности, то есть она показывает какие-то природные качества. Методика это очень точно. Попадание стопроцентное, даже и больше, конечно, если правильно интерпретировать, Потому что основные проблемы в основном с интерпретацией. Те, кто рун не понимает, не чувствует, открывают какую-нибудь книжку, где написано, что руна Феха, а это руна ти. Да? Вот именно по такой книжке они обычно и рассматривают свой индивидуальный руничный код. Значит, мы сейчас с вами сделаем расчет вручную, но впоследствии, придя домой, вы можете проверить его через автоматическую систему расчета. Есть так, уже сделали такой сайт, который считает автоматически. Да? А Почему это надо? Потому что человеку свойственно ошибаться. И сколько мы не проводим это занятие, у меня нет ни единого раза, чтобы кто-нибудь да не ошибся. Да? И не ошибся даже ни по одному раз. Вот. Раньше мы делали так и до, до того, как сделали эту программу, мы просто эм, как бы обменивались друг с другом своими данными, и каждый друг друга считал и как бы по, по выборке уже определяли. Здесь в этом случае мы нивелировали возможность обоюдной ошибки, потому что все ошибиться не могут. Да? Ну, Пользоваться методом статистической погрешности. Но сейчас, когда есть программа, она вам все это дело посчитает. Но лучше, конечно, если вы будете уметь считать сами, сами. Да, потому что это тоже волшебное магическое действие. Ибо когда считаешь сам, ты немножко начинаешь понимать смысл, смысл вот этой вот кодировки рум и сегодняшних символов, которые мы используем, Ежедневно в виде цифр и букв. Но в лучшей, в большей степени все это понимается и расшифровывается в реальных примерах. Поэтому а, те, кто хочет, сейчас мне говорят свой рунический код, если вы в нем уверены, вы в нем не ошиблись. Но рассчитать, это как вы сами понимаете, при нынешнем современном устройстве всех наших компьютерных возможностей не фокус. Подставил как попка, все те рассчитали. Да? А как понять? И вот понять то, что в тебя вложила природа, зашифровала через руны, можно только лишь тогда, когда ты действительно знаешь и понимаешь ум. И я очень надеюсь, что это будет для вас одним из экзаменов чисто для себя лично. Правильно это понять. Но качестве образца я вам дам метод рассуждения. Давайте же ваши. Так. Перкана. Руна роста, да? руна женщины, руна гибкости. Это те качества, которые вы и принесли из прошлой жизни, то, на что вы реально имеете право. Это как стартовая позиция, стартовый капитал. По сути, в этом, этого достаточно для того, чтобы оставить после себя какой-то след. Именно на этих качествах, как бы не развивая ничего дополнительно. Может быть, прошло в прошлой жизни не успели. Осознать нужду. Не просто, и не просто в данном случае осознать для себя лично, а сделать ее общим достоянием. Проявить какую-то очень важную нужду, для чего это надо, для чего нужно это развитие, для чего нужен этот рост, для чего нужна эта жизнь. И оставить после себя наследие, как какую-то память которая будет описывать потомкам и просто людям необходимость развития, необходимость роста, необходимость жизни здесь. Зачем нужна жизнь по сути? Да? Потому что Беркана это руна не только роста, но и руна жизни. Зачем это надо? Такое руническое сочетание может говорить о предпосылках к учительству, предпосылках к наставничеству, предпосылках для того, чтобы копить и э, сохранять память, потому что руна Наут это не, руна не только нужная, но и руна ключа к миру Йотунхейма, то есть миру сплошной памяти. А это говорит о том, что вы э, в, во всей своей жизни должны ни в коем случае не отбрасывать память как ненужную, а напротив в каждом событии видеть смысл. А Беркана это тот инструмент, которым вы можете это делать, то есть во всем видеть проявление жизни во всем видеть проявление нужности в любом событии, даже в самом ничтожном. И самое главное, эту всю информацию не копить в себе, не задавливать в себе, а делать ее всеобщим достоянием, то есть открывать людям глаза на то, что у них есть прошлое, у них есть память. И это ценность, это надо беречь. По большей части женщины, у которых беркана проявлена от рождения... Да, она была беркана. Да нет, просто она для вас не ценность. То, что мы имеем от природы, то для нас не ценность, а вот то, что мы от природы не имеем, мы за этим обычно гоняемся. И только лишь спустя какое-то время, когда мы добиваемся того, чего хотим, мы приходим к результатам. мы говорим, да, а вчерашний пирог был вкуснее. Потому что мы теперь имеем и то, и другое можем сравнить, и это над нами не тяготяет. Вы сейчас просто проходите такой период жизни, когда вам нужно достичь своего Тайваза, чтобы понять собственное оберкана, это тоже мощи силы. Феху, ансус и логус. Феху руна Феху говорит о том, что вы пришли сюда с ярко выраженными правами, то есть они у вас есть, то есть вы пришли сюда как человек с правами. Но для реализации этих прав у вас совершенно не хватает понимания ансуса, и вы за пониманием этого ансуса как раз и пришли. То есть очевидно, в прошлой жизни у вас эти права были, вы их успели сохранить. Но поскольку всю жизнь прикладывали их в прошлой жизни совершенно неправильно, ну неправильно, то в этой жизни вам придется пройти через определенные испытания для того, чтобы понять, как правильно прилагать права к этому миру. Ну, например, в прошлой жизни вы раздавали милостыню всем подряд, облагодетельствовали всех, да, исходя из христианского правила, что помогать надо нищим, сирым и убогим, тем самым нищие, сирые и убогие, облагодетельствованные вашей мощью и духовным порывом, да, не прошли через определенные испытания, через которые должны были пройти, не осознали свои кармические предопределенности, которые должны были осознать, потому что получили от вас на халяву. А вы по той же самой причине, что феха у вас есть по праву, а когда у нас есть что-то по праву в большом количестве, мы обычно не сомневаемся, что оно с нами будет всегда. Более того, мы даже думаем, что это все должны так. Плюс христианское мировоззрение, оно очень сильно рихтует мозг, который заставляет раздавать права, силу, деньги, внимание, время, кому угодно. А порой облагодетельствует тех, кому это категорически противопоказано. Да, то есть их Судьба, боги, там, я не знаю, или бог, да, норны, ввели в определенную ситуацию для того, чтобы они научились в этой ситуации чему-то, да, возможно, самому добывать свои права. А они в потоке вашей халявы этому не научились. А, и это была не ваша вина, а ваша беда, потому что злого умысла здесь не было. Как раз напротив, умысел был исключительно добрый, исходя из определенной системы мировоззрения, в которой вы жили. Ансус говорит о том, что вы сюда пришли испытать понимание о том, кому можно давать, а кому давать не надо. И причем это не просто понимание, а понимание на уровне закона, на уровне истинного закона древних богов. И вот когда вы это, этого достигнете, вы должны будете после себя сформировать поток. Вижу должны будете сформировать после себя поток, некий поток, по которому потечет жизнь остальных людей в уже каком-то правильном русле. То есть вы дадите право и силу только тем, кому надо, и им это ускорит движение по собственной карме, по собственной судьбе. Но в этот поток ни в коем случае не должны попасть посторонние. И этого потока у вас не будет до того момента, пока вы четко и конкретно не осознаете, кому можно давать, а кому нельзя и почему. И как только вы это осознаете, как только все схлопнется, как только все сложится, у вас сразу же появится поток тот поток, который принадлежит вам по праву. То есть в свое время вы его себе перекрыли неправильной раздачей. Вот представьте себе, что у вас есть река да, плодородная, от которой питаются ваши поля. А тем где-то на задней периферии находится там некий фермер, который, который не обладает растительным каналом. Он не может взять лопату и взять, прокопать. Понимаешь, он говорит, это очень трудно, далеко, два километра страшное дело. Ты говоришь, ну конечно, я тебе помогу, конечно, у тебя лопата, у меня экскаватор, что мне тебе не помочь. И вы от своей реки прокладываете ему русло. Ему пошло, а он своей лопатой даже ни одного раза не махнул. Соответственно, вы умолили этот поток от того, кому он действительно предназначался. Тогда, в прошлой жизни. И, возможно, раздав все даром, знаете, вот так вот бывает, да, раздаем все даром по крестьянскому смирению, а своим собственным, например, потомкам ничего не осталось. Мы все раздали. И ваши дети остались без наследия. Понятно, я объясню? Отлично. Сейчас минутку, пожалуйста. Ну давайте пока одного будем там туда-сюда, наут, геба, пуста. Наутис, вы знаете, зачем вы сюда пришли. Четкое, конкретное понимание, абсолютным осознанием своей собственной нужды. Для того, чтобы эту нужду проявить, для того, чтобы действительно было осознано, вам нужно понять закон равновесия этого мира, о том, что ваша нужда возникла не просто так, а потому что есть какая-то другая нужда, потому что, очевидно, есть другие интересы, а не только ваши собственные. Вы не должны оставлять после себя здесь никакого следа. Вы пришли сюда научиться, научиться закону равновесия. То есть видеть и другую и чужую нужду, а не только свою собственную. Потому что свою вы осознаете очень хорошо. Но если вы будете на ней зацикливаться, то вы в следующем воплощении придете опять с той же самой задачей. Потому что ваша нужда может проявиться и реализоваться в этом мире только в том случае по закону равновесия, когда одновременно с этим реализуется еще какая-нибудь нужда, диаметрально противоположная вашей. И вот этому вы должны научиться, что ваша необходимость это не закон для всех. И чтобы ее реализовать, вы должны видеть обратную сторону медали. Есть кто-то, кто нуждается в противоположном. И если вы поможете им удовлетворить их нужду, ваша нужда начнет удовлетворяться сама собой. Вот такая кармическая задача. Давайте Юлия. В каком месте совила? Третья пусто. Отлично. Опять же, здесь похожая ситуация. Вы пришли сюда, потому что вы сами этого захотели. Это не карма, это не наказание для вас, да? это ваш личный осознанный выбор. Очевидно, вы просто не успели что-то в предыдущей жизни. Вы не успели победить, то есть у вас были права, и права весьма серьезные. Но вы не успели эти права реализовать в реальное действие, потому что не знали как. И вот сейчас в этом мире, в, этом, в этой жизни вы должны научиться не просто побеждать, а побеждать таким образом, чтобы эти алгоритмы победы стали для вас тем самым добром, которое вы ищете из жизни в жизнь. Вы приходите и ищите добро, а пока это не требует никакого следа, то есть у вас нет долга перед этим миром. Вот что очень важно, нету. И те жизненные обстоятельства, в которые вы были запихнуты буквально с рождения, это не кара судьбы, это был ваш личный осознанный выбор. Вы решили сами для себя, что вы в лучшей степени поймете, что такое добро, что такое зло, если изначально будете находиться в этом месте, в этой семье, с такими-то жизненными условиями, с таким-то финансовым обеспечением, с такими-то родительскими отношениями, в лучшей степени. Этому и учитесь. То есть сохранить правду в своем собственном сердце. Но эта правда не моя личная, а собственная. Это какая-то очень сильно универсальная правда, которую вы в прошлой, в прошлой жизни просто не успели доказать. И сейчас вы не должны ее доказывать никому, кроме себя. Возможно, было сомнение, когда вы уходили из прошлой жизни, вы сомневались, а правильно ли вы прожили всю свою жизнь. А было ли, есть ли оправдание всем, всему тому, что было пережито вами раньше. И вот с этим сомнением вы ушли. Значит, соответственно, нужно дожить какой-то кусок времени, да, чтобы убедиться, что все было сделано правильно. И те алгоритмы победы, которые у вас есть сейчас, они лишь требуют, а они у вас с рождения на самом деле. То есть вы с рождения-то не сильно изменились, если так посмотреть. Просто приобрело все, скажем так, немножко более, более конкретную форму. А те качества, которые были от рождения, качество доброты, любви. Там, возможно щедрости, возможно нежности да, к тем, кого любишь. Это правильные алгоритмы победы. Просто вы должны в этой жизни убедиться, что они действительно правильные. То есть они должны пройти были через определенные испытания, что они, собственно говоря, и делали в течение жизни. Если сердце не очерствеет, если вы останетесь верны своим, своим принципам добра, то это значит, что вы все делали правильно. При этом... Эти принципы добра не должны в этом мире быть прописаны как основа. От вас этого пока никто не ждет. Вы пришли самой себе удостовериться, что вы в прошлый раз не ошиблись. Вот такая вот ваша задача. Давайте еще. Феху Райда Ингус. Феху Ингус. Феху Райда Ингус. Очень неплохое проявление, очень неплохое руническое проявление, но требующее от человека очень большой и кропотливой работы. Потому что руны говорят о том, кому много дано, того много и спросится. Феху человек пришел с правами. Эти права нужно реализовать, то есть райда проложить здесь какой-то весьма понятный канал, по которому потекут время других людей. Этот канал должен быть настолько хорошо сформирован, что время не будет утекать в никуда, там не будет каких-то побочных ответвлений и воровства этого времени. То есть это будет хорошо сформированный поток. Но чтобы этот поток запустить, сначала должен быть прокопан канал. Этот канал информационное направление как вектор. Люди, мы движемся туда-то. И это не только для себя, это для всех. Почему? Потому что Ингуз показывает такое движение по жизни должно давать результаты. Таким образом мы здесь видим достаточно серьезную работу. Права должны быть реализованы в реальном будущем, ваши права. То, что вы их наработали в течение прошлых жизней или были они даны вам по роду, это не значит, что вы должны почивать на лаврах, вы должны пахать, вы должны работать чтобы через некоторое время появились плоды. Ваши права должны дать плоды в этом мире. Для кого? Вы определяете сами, исходя из своего понимания собственных возможностей, сферы собственного влияния. Дети ваши должны получить результаты от ваших плодов. Большее ли количество людей, например, там группа единомышленников, все ваше поколение. Там, не знаю, все ваши соотечественники, то есть сделать что-то такое, что оставит после себя след не философский, а очень даже реальный, ингуз. Очень даже реальный. Пусть это будет одно дерево, но взросшенное и доведенное до конца. Пусть это будет книга, но одна, написанная, а не написанная в столб. Пусть это будет ребенок, но вырожденный, рожденный, выученный. То есть реальный, конкретный результат. И этот результат должен быть олицетворением ваших прав и ваших трудов. Он не должен как сорняк расти сам. Вы как садовник должны вскапывать, вы должны облагораживать. Да? Вы должны, скорее всего, делать что-то, что предопределит и оправдает наличие ваших прав для того, чтобы когда вы выйдете из этой жизни, вы скажете, я свои права реализовал в этом мире, я получил результат, и этот результат остался после меня. Позволю себе предположить, что скорее всего подобный рунический код в большей степени показывает вас, как представителя канала Феба, чем Диониса, потому что именно от представителей канала Феба требует готовых реальных результатов, а не обучения чему-то. Единственное, чему вы должны научиться, это правильно прокладывать дорогу, правильно прокладывать русло. Да? То, чему вы, собственно говоря, сейчас и учитесь. Пожалуйста, Лео. Вижу. Да, интересно. Ну, наворотили вы, я хочу сказать, в прошлой жизни даже весьма прилично, то есть вы оставили после себя весьма приличный след. Да? То есть так вот прокопали хорошую траншею, только не успели оставить инструкцию от этого, этого траншея, на черта, она была нужна. Да? То есть по нему потек поток, да? и поток потек в какую-то сторону или, возможно, еще не потек. Потому что непонятно, да? знаете, вот прокопали как бы канаву от сих до сих, но она ни к чему не присоединена, Но канава хорошая, знатная. То есть ее уже видно, да? земля как бы ее видит, она говорит, я вижу русло, я готова по нему пустить поток силы. А пусть создатель этого потока, во-первых, через кинас поймет, зачем он это сделал, а во-вторых, объяснит, какая нужда Будет реализовываться после того, как по этому руслу потечет поток. То есть вы очень много чего можете. Да? Ваше природное качество говорит, к чему прикасаюсь, все оставляет след. Нет ни одного дела, которое вы делаете, и оно было бы было незаметно, оно заметно, оно очень заметно, но, к сожалению, совершенно неосознаваемое вами самими. Да? То есть вы написали картину, вы не знаете, что с ней делать. Вы нарожали детей, вы не знаете, что с ними делать. Да? То есть вы все делаете правильно, только непонятно зачем. Вот есть у вас такой дар, да? вы знаете, как вот царь Медас, к чему прикасаетесь, все превращается в золото. Отличное качество, зачем нам столько золота? Да? Вот вы поймите, через осознание этого мира, через понимание главного и неглавного, зачем вам дан такой дар оставлять после себя следы в этом мире. Зачем? И к чему он может быть приложен, то есть по нему этим путем Должны идти в дальнейшем следующие поколения. Да, куда они придут? Это как дорога, ведущая в никуда. И вы должны расставить на этой дороге указатели. Прямо пойдешь, коня потеряешь, лево пойдешь, богатым будешь. Да, то есть какие-то инструкции оставить для своих потомков, потому что до сих пор все, что вы делали, оно было без инструкций. Без инструкции. Зачем? Вот такая вот, вот такая вот задача. Да? Я думаю, что вы согласитесь, есть у вас такое качество. У вас все получается. Только когда оно получилось, вы смотрите на это и сильно задумываетесь, правда? Вот, вот ваша кена вам как раз и предопределяет. Так, давайте... Да. Ты, когда -то меняешь фамилию ту же самое. ты меняешь, получается, то, зачем ты пришел, а как же так. Не зачем, а, а что, какие качества тебе нужно распознать. Потому что качество мы вырабатываем, определенные личностные, социальные качества, как правило, в какой-то среде. Сначала это семейная среда, род дает нам фамилию, и предлагает: я тебе не только фамилию даю, но и пространство. До определенного момента ты можешь пользоваться моим ресурсом. При этом на девочек как бы так. Спрос невелик. Да, они могут уйти в другую среду и создать себе несколько иное пространство для жизни, то есть пользоваться ресурсом иначе. Но первая это руна. Да, истинное наследие, оно никуда не денется, а вот среда как раз и предопределяет, что истинное, в, в этой среде ты можешь теперь не только, как в предыдущей своей жизни, например, вырабатывать эти качества, а вот теперь среда тебе говорит, а я тебе помогу еще и вот эти качества выработать. Но соответственно, итоговая руна, раз уж я тебе даю новое пространство, ты уж и итог дай новый. Зачем мне старый ты итог? Да, в данном, случае, в данном случае новая семья говорит о том, что итогов не надо. То есть мы тебе предоставляем пространство, ресурс, только итогов не надо. Да, выводов не надо. Да? Вот. А поэтому, забегая на будущее, коллеги, вперед. Да, дома, когда вы будете работать, вы сделаете следующую работу. Вы просчитаете и свои сегодняшние фамилии, и девичьи фамилии, да, и фамилии, возможно, неудавшиеся, как уже было сказано, и сравните. Чего вы пришли, чего вы избежали, да, и так далее. Везде, да. Да. да. Ну отлично. Да, везде, отлично. Очень хорошо, что сходится. Давайте, Вера. Да, я на самом деле вот, свои Так, та же. Та же. То, то есть вы ничего не изменили. Да? Так бывает. И очень часто бывает, что женщина меняет фамилию, вступая в брак, а по сути для нее ничего не меняется. Это, кстати говоря, и в жизни было очень заметно, потому что если фамилия меняет личность, руну личность, так и личность меняется. Была там, наверное, бой девица, да? поменяла фамилию, стала мягкая, белая и пушистая, потому что на втором месте появилась, например, Беркана. Да, или что-то такое более мягкое. А было там Эйвас, например. Оккоп. И так далее. Геба, Давайте. Лагуз. Геба. Лагус. Эвас. Э, э, э, угу. Достаточно хороший и мощный а, код. А, Первичные качества руны Геба говорят о том, что вы пришли сюда с правильным пониманием закона, с правильным пониманием закона равновесия. Но, видимо, вы не успели этот закон правильно приложить к прошлой жизни. То есть был какой-то перекос. Был какой-то перекос. Или не успели просто получить результат. Потому что Руна Геба это не только руна богов Асгарта, руна закона, но и руна правильного понимания магии. Возможно, именно это вам необходимо достичь. На основании врожденного качества, умения договариваться, умения поддерживать закон равновесия, вы должны включать в свою жизнь различные потоки сил. Лагуст предопределяет поток и научиться этим потоком управлять, направляя его на эваз, на развитие своего собственного сознания, а не раздавать его всем и каждому. Более того, все-таки мы здесь говорим о следе, это говорит, что ваш эваз должен оставить здесь отпечаток, то есть ваше сознание здесь должно оставить отпечаток. Ваше магическое сознание, то, как вы себя развиваете, оно должно получить здесь некое, некое отображение памяти или людей или еще каким-то образом на ментальном или на каузальном пространстве присутствовать здесь, для, очевидно, для контроля происходящих процессов. И вас как результирующая руна, вообще руна сложная, потому что это руна магии. Это значит, что здесь каким-то образом вследствие вашей деятельности должна магия получить отпечаток, то есть отпечататься в, в какой-то форме, хоть в какой-нибудь форме. Именно магия, не ваша социальная а, сила, не ваши социальные возможности, а именно сам, сам процесс становления своего сознания в магическое. И помочь вам может в этом деле только поток, поток, который вас понесет и который будет питать ваше естество для этой цели. Поток вы направите на себя, но от вас должно пойти какое-то отображение, какой-то след вашего сознания. Какой-то слепок вашего сознания. Не социальные личности, подчеркиваю, да, а просто что-то, что будет говорить, это создал человек, который отличается от всех прочих. Да, вы знаете, как картина неизвестного художника. Мы не знаем, как звали этого художника, но мы ходим мимо этой картины и понимаем, там за человеком что-то явно стояло. Вот что-то в нем было такое, что вот он взял, оставил после себя этот, этот отпечаток и ушел. А все остальные ходят, пялятся на эту картину и не могут никак понять, почему из всей этой галереи только она одна привлекает внимание. Такая вот очень серьезная задача. Да. Такая серьезная задача. По очереди поедем. Давайте, Марин. Савила Перд и Райд. Здесь канал Феба, явно выраженный. А. Все, кто приходит по каналу Феба, приходят сюда не для себя, не приходят для того, чтобы хоть как-то упорядочить эту реальность. Это всегда садовники. Значит, соответственно, вы пришли сюда со всеми предпосылками знаю как. Но это знаю как огромнейший выбор возможностей, правильных алгоритмов победы, в мире, в котором вы живете, должен приобрести форму не то чтобы закона, а единственно возможного приложения сил, возможного приложения сил. то есть это тот выбор, который вы даете другим людям. Тот, кто придерживается ваших алгоритмов победы, должен вместе с вами проложить какую-то дорогу в будущее. Обязательно вместе с вами, потому что здесь идет речь именно о коллективной работе. Но именно под вашим руководством. То есть вы должны направить людей в будущее по, по какой-то линии. Это должно настолько гармонично вписаться в их судьбу, и быть принято ими абсолютно добровольно, что они по этой дороге вслед за вами пойдут добровольно и с песней. Даже если вы присядете на обочину отдохнуть, они все равно должны идти и никуда не свернуться с этой дороги, потому что вы ее уже проложили для них, показали. Люди, вот вам закон, живите по этому закону. Люди, вот вам направление, идите в этом направлении и они пойдут. То есть ваша принадлежность к миру света оправдана будет только в том случае, если эти алгоритмы победы будут гармонично вплетены в судьбу большого количества людей. Только лишь так. Да? Потому что в противном случае выяснится, что вы напрасно потратили свои природные возможности. Тот, та жизнь, которую вы проживаете, и та судьба, которую вы проживаете, связанная с руной Перт, как раз говорит о том, что вы должны познать судьбу во всех ее проявлениях, чтобы понимать, какой нити там не хватает, чтобы эта судьба, измененная судьба окружающих людей, заставила их добровольно принять эти алгоритмы победы. Жить по закону ⁇ это правильно. Жить по этому световому каналу ⁇ это правильно. А для этого надо понять, почему в их судьбе изъян, почему они не хотят добровольно принимать ваши алгоритмы победы, вернее, той силы, которая вас направила. Я понятно объяснила? Отлично. Хорошо. Сейчас. Да, я поняла. Да. Да, газ, геба, кинас. Ну, будем надеяться, коллеги, что вы ничего не напутали, да? дома проверите, перепроверите и, и так далее. Итак, дагаз. газ. Человек трикстер, человек трансформатор. Человек, обладающий качествами перемен. Куда бы ни попал человек с первичным доказом, он везде будет инициировать перемены. Но, знаете, это вот как такой дитя бога Локи, вот абсолютнейший его потомок, да? потому что у Локи была та же проблема, что и у вас, он меры не знал. Вот вы тоже меры не знаете, То есть если вы где-то готовы учинить революцию, то это, это тотальная революция такая не локальная, а очень даже глобальная. Поэтому видимо с этим с вашим природным качеством вы бесконечно нарушаете закон равновесия. И в этот мир, не побоюсь этого слова вы сосланы, чтобы, на простых условиях невозможности совершать яркие революционные движения вы осознали необходимость и нужность закона равновесия, необходимость и нужность закона равновесия. И как только вы это осознаете, выбор, который вы делаете в жизни, и выбор, который вы как лучом света будете освещать для всех остальных, он будет очень правильный. Он будет с одной стороны предполагать обязательные перемены, которые вы будете совершать в жизни, а с другой стороны, он не будет нарушать закон равновесия. Это гармоничная революция, гармоничная. Вот до сих пор то, что вы делали, это была не гармоничная революция. Там, где нарушается закон равновесия, это революция патологическая, Она приводит к разрушению. Но любая система всегда будет требовать перемен, Она всегда будет требовать перемен. Другое дело, что эти перемены должны быть не то, что щадящими, они должны быть не носить разрушительный характер. И вот этому вы пришли сюда как раз и научиться. Вы человек инъекции. Такие люди приходят, как правило, в нужное время, в нужном месте. Но то, что вы появились в этом мире, говорит о том, что вы здесь не должны, от вас не ждут совершения революционных шагов. Вы пришли сюда научиться правильно делать эти революции, правильно. В этом мире, говорю для всех, да, в основном люди проходят учебу, в основном учебу. Да? Если вы вот так выражаясь таким простым языком, то наш мир можно, знаете, как такая закрытая школа для трудновоспитуемых подростков. Да, ну почти, да, не очень развитых, вот. но ну, любимых подростков, да, даже не в тюрьму же их. Да. Вот. Поэтому это такая, конечно, полутюрьма, но с элементами свободы, которые мы в большей степени учимся, чем отбываем наказание. Есть, конечно, персоны, которые реально отбывают наказания, но есть, которые учатся на простейших ситуациях, на чужих примерах, на, на собственных ошибках, и так далее. Достаточно иногда бывает в жестких условиях, но поверьте, когда мы выходим из этого мира и смотрим на свой опыт, освободившись от эмоционального отношения к нему, поверьте, наша жизнь не кажется нам уже настолько жесткой. Тот, кто помнит свои предыдущие жизни да, и проходил через реинкарнационные воспоминания, тот знает, что к каждой последующей жизни мы относимся значительно легче, даже если нас там били нещадно. И больно. Да? Вот, когда боль проходит и эмоции ослабевают, мы смотрим на свою жизнь просто как на конгломерат некого опыта, который надо упорядочить в своей системе и всего лишь. Да? Вот вы сюда тоже пришли быть правильным трикстером, вы сюда пришли быть правильной инъекцией. Правильной инъекцией.